Всем привет, с вами я Макс, и сегодня мы будем играть в CSGO. Всем привет, я Макс, и сегодня мы снова будем играть в CSGO. Не вообще не ладно, зачем я два раза сказал? Короче, Мы с вами играем в CSGO. Да. Вот. И короче. Это. Вот мои скины, я сегодня задонатил. С вами шоу -му. Я не понимаю, что за синий хрень здесь? Видите, ничего, никакой фигни нету. А тут, вон, а вот тут есть. Может, у меня какой-то баг или... Я не знаю, у меня вот смотрите. Такая... Есть мои фрейм. Магний. Вот и вот магний. Только это стандрек. Ладно, погнали. Это... Видите, как блокировка. Просто... Я вышел. С напарников но будем играть... Короче... Это... А, вот Мы будем играть для парники, Вот как меня зовут. Полоденчик. Я все правильно написал. Вы что я такой... А, неправильно написал! Помню, я сейчас... Тебе в комментариях кидаю ребят просто слушать людей которые просто так я очень которые хотел поумчить просто помню все итоге видео такое типа где я выключаю ком... я пишу видео с ошибкой Человек, который хотел поумчить в комментариях я который отключил комментарии тот человек, который хотел поумчить Просто мужик с едой просто берет что-то какую то фигня и начинает просто долбить по столу. Вот просто я не знаю зачем. Ребят, вы меня спросите, почему я еще не могу купить в камеру там, ну извините ребят, просто денег нет еще. Кстати, ребят, мне уже 10 лет, мне, у меня день рождения 31-го. Можете меня поздравить, но сейчас уже 2 ноября. Да, ребят, в сторону но извините, что я не сказал. Блин, ребят, что-то громко у меня наушников, подождите. О, так. Кричит. Не могу слушать, как это кричало. Опа. Я пойду, что это Так. Нет, нет, нет. Ну ладно, я потом найду. Привет, вот босс. Это мы... ...поедуем. И Окей. Можете спросить, почему я сюда приседаю? Ну, просто так легко играть. Я просто. Вс, сыграем. Сейчас. Надо, ну просто не обращайте внимание, вы можете это типа сделать мини руки хотите какой-то статки я ага, ребят, видите? видите, ладно Телефон Хорошо Хорошо Что? Так. Покажи. Да. Так. Чего? нет ты ее. не можешь, потому что. Вот. Да. Sao? 어... 아 Greetings 그러니까 <связывая> Понимаю, ребят, кто же за. Because you should. А, она стирает, это как по мастеру, который может стирать. Я как мы хорошо выносим их. чтобы можно было писать. Ну, это чтобы если ручка там, например, закончится, я mm знаю. -hmm. Yeah, sure. Ну, не всегда. The enemies are computing to win. win. Kerrigan does get one. They now know Flit's there, and he actually couldn't double up on his effort. So Twist getting James. They know Flit was on the flank. They cannot turn it. How did they not look that way? They tried to go onto it. And Flit covers it off either way. Swings over around into the corner, and they had to try and hold the defuse. But Twist was not in position to get ready for the kill. They just picked the wrong choke point to look at. Olaf had to be on the ball due to the time. He had to get that defuse in, and Twist had a 50-50 chance of which way is Flit gonna come. That was a long flank and you got to give props to Flit. There's a couple opportunities throughout that entire round of play where he could have taken a tenuous shot, maybe a tough shot to hit, and he held Next his center. nerve at such an important moment in the map, an important moment in the round, the number of times before making sure he could secure it. already trying to hold off the top side of the boxes. What below? Smoke out to extinguish the flames and add a bit more defensive utility in position for phase two rounds between them now. I didn't think I needed to mention it, Jason, but Overpass is map three. Alrighty, that would be that would be a fun map to get to. I think if you're phase two, you want to avoid that at all costs. Curtis Pro can be tough, and that's a nice pick. Rain saunters into the angle. Five on four exactly what furtus pro wants passive defense as well no one really prodding for information even over on the a side